Я бы хотела зону какую-то зубов взять, чтобы вот показать, как она... Вы проводите... Срединный разрез по центру алиолярного гребня, отслаиваете лоскут, вот мы здесь даже с вами взяли, видели, да, специально вот эту вот часть, где натяжение такое хорошее, где нету десны, здесь мышечные, мышечные. посередине гребня, по центру, да. Да, полнослойный лоскут. Но лоскут полнослойно вы отслаиваетесь на ширину кератинизированной десны, предполагаемой, плюс 5 мм. Последующий вы берете пинцет и начинаете его расщеплять, так как мы его расщепляли с вами при корональном смещении. Мы его незначительно мобилизируем, расщепляем, чтобы получить хорошее прилегание. В сухом виде ее перфорируется. Это достаточно простая манипуляция. Сейчас я попробую так же сделать, чтобы вам видно было. Таким образом. Потом, пока вы начинаете препарировать слысенную коснечную лоскут, вы ее регидратируете в физиологическом растворе. Я классически при применении любых мембран или каких-либо... А у трансплантата всегда закругляю просто края острые. Это такая чисто привычка. Мне кажется, что она не несет никакого смысла здравого. <с> не удивляйтесь просто на мои манипуляции. Мы ее регидратируем достаточно быстро. Вот я вам показывал, как выглядит мобильность, как выглядит операционная рана. Вот здесь вот расщепление, вот здесь вот оно. Мы отслоили слизистую от, собственно, слизистой, так, как мы делали при корональном расщеплении, перемещении. Вот тут еще один тяжек я нашла у себя. Если вам потребуется для того, чтобы хорошо полнослойно отслоиться мобилизацию, сделать вертикальный разрез, ничего страшного в этом нет. Вы свободно выполняете его, потом также совместите и ушьете. Это никакой не ошибка, не осложнение, вы просто делаете так, как вам удобно, максимально для того, чтобы у вас было плотно прижата твердая мозговое оболочка к поверхности гребня. Ну вот она у нас гидратировалась, видите, мы устанавливаем ее в зону преддверия и начинаем ушивать. Вы шиваете среди разрез по гребню, непрерывным матрасным швом. Ну, мне так удобно, опять же, если вы не любите шить непрерывные швы, вы можете прошиться просто обычными узловыми с хорошей стабильностью. All right. Мы выполнили с вами Ушивание разреза по гребню Теперь мы приступаем К фиксации Систематкосичного лоскута И твердой мозговой оболочки В новом Уровне предверия. Вы под лоскут ее положили? Под лоскут ее положили нет, да. а, пришивали... а пришиваете вы надкостницу прямо насквозь весь лоскут, чтобы он был жестко зафиксирован А вы, конечно, почему нет? Ну вот смотрите Мы ее засунули Вот мы засунули Вот вы берете и прошиваетесь до надкостницы То есть вы ее сначала положили, потом заложили. Да, положили, я уже да. уложила, ушила И гребень. Ушила эти гребень, а дальше отчасти не хватит. А потом вот накладываю вот этот вот двойной матрасный крестообразный шов. Через все слои, да. через все слои до да. кости, да? Да. Снизу. Да, вот я смотрю шов. Конце утра, или это будет это нет, нет, это или? вот последний шов. А. То есть по гребню он все равно получается законченный, да. и отдельный в пол идет да. уже в новой да. патологике. Да. А вот. как ее определить? Матрасный шов. Где? У тебя будет 5 мм плюс ширина кератинизированного матраса. И тогда э, точка это будет. Вот там, кстати, да, глубоко. Метров. Да, у -у -у. практически да. У тебя вот одиннадцать миллиметров. Видишь, вот здесь сейчас мы еще вторую туда положим. У -у -у. Коронально смещенный? Что? Латерально смещенный. Нельзя. Она у вас обнажится. Вы не сможете перекрыться таким образом, чтобы она не обнажилась у вас. Зона фиксации будет обнажена с той стороны, где донорская зона при Ну, вдруг тогда можно. То есть, вы помните, если она у вас обнажилась, да, не надо пенять на нее, только на себя. Мы препарируем, ушиваем ее именно вот на эту новую глубину. Мы ее когда вот мы ее ввели туда, да, в каком, mm -hmm. этот, мы ее зафиксировали в каком-то Можно никакой Вообще не Мы ее прижмет сейчас швами. А, вот дальше тогда мы шлемся. Новой переходные как бы складки, да? Да, да, вот мы ее на новую переходную складочку. Очень Это уже после вот этих швов, да? Да. Сначала у ну, Сначала надо ушиться по гребне, чтобы все, не не уедет, там, да все. Да никуда у вас ничего не уедет. И а, и просто ее. Она очень удобна в применении, потому другого делали как-то все-таки. Так вот, вот она еще сабут крестообразная. -а -а -а. Вот, все, вот крестообразный шок. Вот крест, видите? Просто тут не вкусницу не прошить, потому, потому что, что, что ее не нет. Не вот крестики, один на другой, пожалуйста. Так как вот можно не убошивать, да, мы когда ушиваем, же триста разными швами. Так, uh -huh. вот, а так ну, принципиально, как тут. Ну, главное вам вот, ее убежать туда. Ее и она и должна прижаться туда. Да. Да. Можете еще взять туда вот так вот прошиться под надкостично, просто прошить ее даже, вот чтобы пришить к uh -huh. двери. Uh -huh. как там протаскивали ее еще, да? вот типа в вот, тоннель. Это можно -то делать тоннельную методику у меня просто больше осложнений. Вот эта методика более проще. Зонельная методика при, а, будет более полезна для фронтальных участков зубов. А для боковых достаточно. Вы говорили именно о зоне аденитии. Я поняла. Естественно, если у вас есть зубы, как мы тут сочки шмани отрежем, мы будем делать нанели.